Добрый день дорогие друзья, меня зовут Роман, я приветствую вас на канале Зеленая Кровля и сегодня мы с вами на нашей зеленой крыше будем устанавливать вентиляционные элементы компании Вилки. Для установки вентиляционных элементов Вилки в первую очередь необходимо обработать существующую бетонную поверхность при помощи двухкомпонентной полимер-бетонной мастики Гипердесма pb 2 к Далее мы должны установить парозатвор на вентиляционный выход на на полимерную мастику мы устанавливаем, наклеиваем парозатвор парозатвор фановой трубы компании Вилпе наклеиваем парозатвор и еще раз обрабатываем сверху полимер битумной мастикой Hyperdesmo PB2K. Двухкомпонентная полимерная мастика гипердесма pb 2 к применяется при устройстве гидроизоляции зеленой кровли. При нанесении мастика быстро схватывается и образует высокоэластичную мембрану с хорошей обрезью к большинству строительных материалов. Гипердесма ПБ2К это корнестойкий и высокоэластичный материал для гидроизоляции зеленой эксплуатируемой плоской кровли любой сложности. Устанавливаем еще один парозотвор для сборки вентиляционных элементов компании Вилпи. Хорошо приклеиваем к основанию. Обрабатываем двухкомпонентной полимер мастикой Hyperdesmo pb 2 Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал Зелёная Кровля. Итак, а, полимеризовалась гидроизоляция гипердесма pb 2 k на которую был наклеен паразотвор компании Вилпи. А, на нее мы уложили защитный разделительный слой геотекстиль и монтируем высокий проходной элемент хопа компании Wilpe, который является несущим основанием для установки и крепления вентиляции компании Вилпи. Высокий проходной элемент хлопа крепится в 3-4 местах при помощи быстрого монтажа к основанию. Устанавливаем еще один высокий проходной элемент КООПа компании Вилпе и крепим его к основанию. На него мы установим впоследствии вентиляцию компании Вилпе. А, дорогие друзья, в следующем видео. Я покажу вам, как выбираются проходные элементы компании Вилки. Для сэндвич трубы, это печная труба, печка-сауна. Поехали. После установки проходных элементов по ОПА Вилки, основания под вентиляцию Вилки, мы укладываем гидроизоляционный слой ПВХ-мембраны, гидроизоляция для зеленой крыши. И одеваем гидроизоляционный фартук компании Вилки. Картук мы привариваем к основанию. При сварке ПВХ-мембран, для качественной сварки ПВХ-мембран, необходимо соблюдать температурные режимы. Приварили к основанию. И приступаем к отрезке на сварку. Основное правило при сварке ПВХ-мембран, ПВХ-мембрана должна плавиться, а не гореть. В данном случае мы выполнили гидроизоляцию при помощи ПВХ-фартука в вилки. И теперь можем приступить непосредственно к сборке самой вентиляции вилки. После выполнения гидроизоляции мы устанавливаем собираем полностью вентиляционные элементы вилки. Начнем с пановой трубы. Канализационный стояк пановой трубы при помощи гофрированного патрубка. Соединяется с выходным элементом вилки. Обжимается при помощи нержавеющего хомута. устанавливается на проходной элемент Опа с выполненной гидроизоляцией. три сотрить... помощью саморезался подаем установлена фановая труба и устанавливаем вентиляционный канал вилки вентиляция помещения Каждый элемент Вилки крепится на 6 саморезов. Компания Вилки ⁇ это надежные инженерно-технические решения для устройства вентиляции зданий и сооружений с выходом на эксплуатируемую кровлю. Я выражаю огромную благодарность сотруднику компании Вилки, Сергею Утюжникову, за техническое сопровождение наших проектов. Друзья, подписывайтесь на наш канал Зеленая Кровля. Вас ждет много интересных видео обзоров по устройству сложных эксплуатируемых крыш со озеленением плитка на опорах комбинированной эксплуатируемой кровли. До новых встреч!